Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 Будь в центре событий. Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Для вас в студии сегодня Олег Патлов. Меня зовут Сергей Зацепин. Привет, Олег. Да, привет, Сергей. Привет, уважаемые радиослушатели. Значит, давай я буквально короткой строкой опять. Давай, может, знаешь, немножко. Я хочу сделать такую маленькую преамбулу. Я вот слушал, когда выступала Инна Сергеевна. Угу очередной раз получил удовольствие, я хотел бы попросить радиослушателей, если вы звоните сюда, кого-то оскорбить, унизить, если ваш звонок базируется на вашей ненависти, злости, не надо, не звоните, пожалуйста. Возьмите где-то, наберитесь положительных эмоций, порадуйте жизнь, а потом звоните, получайте ответы на вопросы, а не колите нас штыком или не бейте нас... Этой боксерская никак... перчатка, тем паче не за что-то нас бить-то, Ты никак не можешь к этому привыкнуть. Я ну, уже к этому я привык. Я не могу привыкнуть. Ну разве можно я... привыкнуть хамство? Я уже к этому привык. Ты не, ты, ты не понимаешь, лет это к 13 тому назад вот, развернули целую кампанию в интернете против меня, даже веб-сайт создали. Это было тяжелое для меня время. Ну, во-первых, я перенес инфаркт, во-вторых, моя супруга. Я надеюсь, что не за этого. Моя супруга. Не, это местные так называемые коллеги по по цеху Ну я понимаю, но я имею в виду, что инфаркт не из-за них был инфаркт, инфаркт был на рабочем месте, по сути дела, Спас ну неважно. Да. Ладно, бог с ним, давай не <сас> будем о грустном Хотя а, вот то, о чем я хотел сказать, тоже довольно вещи такие, ну, не очень веселые Я опять возвращаюсь к тому, что народ из нашего штата уезжает, но и приезжает Причем уезжает за последние 10 лет, по-моему, из нашего штата уезжает больше, чем из любого другого штата <сас> Не просто народ бизнеса уезжает? бизнес уезжают, уезжает этого. но и приезжают люди так вот а, разница между теми кто уезжает и теми кто приезжает в среднем а, вот судя по налоговым декларациям те кто уезжает зарабатывали и платили налоги где-то в среднем на 18 тысяч больше угу. чем те кто приезжает то есть как я и говорил мейкеры уезжают тейкеры, тейкеры приезжают. приезжают то есть и получается так а, а чтобы закрыть эту заткнуть эту дырку а гений Притцкер придумал прогрессивный налог, с помощью которого он попытается забрать там 3,7 миллиарда долларов. При этом показывают э, довольные лица Притцкера и его приспешников, да. которые чуть ли не аплодируют принятие вот этих законов. Так вот, э, боюсь, что... А, да, кстати, уважаемые а -а -а. дамы и господа, это будет вот во время избирательных изб а -а -а. Изб выборов в а -а -а. ноябре, это будет на бюллетенях, это будет как бы референдум такой. Очень интересный показатель отношения к Прицкеру, вообще к демократам. Есть такая группа на Facebook Buffalo Grove Everything. Mm -hmm. вот. и, ну, в основном там, конечно, рассказывают о местных бизнесах, ресторанах, куда пойти поесть, просят э, советы. Но иногда какие-то политические вопросы все-таки возникают там. И я помню, насколько раньше ратовали вот за демократов. Только попробуй показать, что ты республиканец, тебя тоже же заклюют. После того, как они получили свои новые биллы, э, биллы на, на... прапорте, на... налоги на землю, то очень многие поменяли свое мнение. И очень многие уже либо молчат, либо говорят, да, я не знаю, может, надо таки задуматься над тем, за кого надо голосовать. Вот, то есть мы, мы уже знаем, что был у нас великолепный... Э Закон принят на увеличение налога на бензин. При... А, да, в полтора По... раза. Да, в два раза в два налог раза на бензин вырос в два раза, и теперь наш налог 38 центов. Наш налог примерно 3, на Цент. третьем месте в стране. Да. А потом увеличила налог на значит, рестораны на еду <соцентр> и, <соцентр> и напитки. Увеличила наша гений. Э, э, наш мэр новый Лайтфуд. Да. Лори. Значит, и. А теперь вот, ну, налоги на землю. Теперь а, где-то промелькнуло в прессе, причем не один раз, а, налог на то, что... То ли ты, если один едешь в машине или, или какую-то определенную дистанцию, ты должен проехать в неделю, что если ты не выбрал вот это вот количество бензина и Заплатим. не заплатил определенный налог, ты должен заплатить. То есть точно тот же, как, вот, как удар по тем, кто покупает электрические автомобили да. и не платит вот этот налог на бензин. В общем, они фантазируют как только могут, уже не знают, что придумать. Возвращаясь к прогрессивному налогу, с помощью этого налога Придскер планирует собрать 3,7 миллиарда долларов то есть но ну, теоретически они планируют повысить больше в большей степени налог на тех у кого доходы больше но и это будет на в бюллетене кстати мы каждый из нас может сказать за или против проголосовать но я боюсь что если этот закон примут то к моменту когда этот закон вступит в силу то люди с Тут С... уже никого не останется Никого не останется из тех, кого он собирается обложить налогом mm -hmm. На кого он собирается повысить налог Они выйдут или в соседние штаты, или в другие И уверяю вас, уважаемые mm -hmm. дамы и господа Вся эта срань ляжет на наши плечи на, плеч на плечи среднего класса Потому что это единственный выход, который они нашли Повысить налоги и Если некому будет повышать Богатых не останется, высоко зарабатывающих не останется Мы будем расхлебывать это дерьмо Спасибо демократам, спасибо тем, кто голосует за своих избранников. Но расхлебывать приходится нам. Причем и элиты тоже голосуют за демократов, а потом сами же сваливают, оставляют нам это дерьмо, чтобы мы его расхлебывали. Вот примерно такая ситуация складывается у нас. Что еще? Ну, ну вот у нас звонок есть, давай попробуем. Нет, не дождались. Нет, нет. Перезвоните. Перезвоните, да. перезвоните. Есть хорошие новости. 225 тысяч рабочих мест создано подожди секунду ты должен сказать хорошие для кого потому что не для всех эти новости хороши и не всех они радуют хорошие новости для обычного среднего американца в отличие от демократов потому что любая положительная экономическая новость вызывает у них судороги и зубную головную боль потому что все что хорошо для американцев сегодня плохо для демократов ну это по факту так Хотите вы этого или не хотите, потому что любые достижения, любые успехи во время президентства а Трам, Трампа, конечно же, выбивают почву, если таковая была, из-под ног демократов. Мы, кстати, вот недавно э, говорили о... даже был звонок, по-моему, к нам в студию, и человек, я не помню кто, честно говоря, но он с таким остервенением э, на, налетел на Трампа, а касалось это в частности... Э, договоров э, с Китаем по поводу поставок и ударом по фермерам американским. Так вот, буквально вот недавно я натолкнулся на один материал, э, где как раз об этом говорилось. Вот вы помните, что Тихоокеанский договор, партнерство ТТП, помнишь, который подписали в 2016 году, так вот почему-то Соединенные Штаты не стали его ратифицировать в последние особенно месяцы работы Обамы, но Трамп еще во время предвыборной кампании обещал выйти из этого соглашения, заявив, что э, из-за него в Америке уменьшится количество рабочих мер на производстве. Поэтому он его как бы не спешил ратифицировать. Вот. Ну и вот один из фермеров э, штата Иллинойс, я не помню, где он именно живет, но э, вот он очень часто посещал Китай и другие страны, в которые США продавали свою сельхозпродукцию, включая его продукцию. Вот. И э, в 1916 году он поддержал Трампа, вот, несмотря на его негативное отношение к этому договору, и несмотря на то, что Трамп обещал его аннулировать. И он говорил, что вообще-то я не люблю, когда выходит из договора, но тем не менее э, так произошло, что Трамп сказал, что он это сделает, и он это сделал, кстати. Вот, и он... Он ну, не просто его отменил, он заменил его другим соглашением между США, Мексикой и Канадой, которое в настоящий момент э, уже было подписано оно. И э, тем временем администрация Трампа продолжала вести торговую войну с Китаем, которая совсем недавно увенчалась очередным успехом. Вот, Все-таки договоренности были достигнуты, но вот... Э, тем не менее, это показывает о том, что фермеры, несмотря на все, у нас есть звонок, одну секунду, я уже закончу, фермеры его поддерживали, потому что они говорили, что те потери, которые они понесли, были воз, возмещены, возместили вот теми вливаниями миллиардов долларов в помощь фермерам. Да, у нас есть звонок, давайте примем. Добрый день, вы в эфире. Алло. Алло. Да, алло. Добрый день, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я поздравляю вас с завершением импичмента и высоким рейтингом нашего президента Трампа. Я надеюсь на то, что он переизберется в ноябре этого года. Но я хочу напомнить вам 1991 год, когда рейтинг Буша, президента старшего, был высок после операции Бури в пустыне», кажется, 89% было. Но демократы договорились с Россия, миллиардером, и он оттянул от Буша 19% его голосов республиканцев. Вот. А вот сегодня Ром не ведет себя как-то неадекватно, по, по нашим оценкам. А мне кажется, что он может сыграть э, Роса Перо на нынешних э, выборах, потому что он может сказать «я независимый, я выхожу из э, республиканской партии и бросить вызов э, к Трампу». Да, мы знаем, что он у него нет шансов выбора, э, выбора с президента, но зато... Он может оттянуть хотя бы три-пять процентов, а это уже катастрофа для республиканской партии, не только для, и вообще для Америки. Спасибо. Понятно, да. Я не знаю, насколько юридически он еще может принять участие в президентской гонке. Да. Хотя теоретически то, о чем говорит наш радиослушатель, вполне возможно. Мысль интересная, но я не думаю, что это произойдет. И еще одно замечание по поводу нашего замечательного штата. Майкл Блумберг открыл еще несколько офисов своих избирательных uh -huh. компаний и я хочу сказать что основная задача а, этих офисов это покупка продажных политических местных элит ничего другого за этим не стоит будут покупать а наши элиты продаются так сказать на раз два три Цена вопроса, самое главное. Ну, вообще-то Ильиной, вот, наверное, неправильное место, вот потому это... что мы и без него. Ну, послушайте, ну вот Лори Лайтфуд уже сказала, что она поддержит майка Она бы его поддержала и так. То есть, значит, сюда уже денежки заслали. Он открыл еще один офис в Спрингфилде, начнет скупать там всю эту шоблу, которую мы кормим которая в разворовывает бюджет социальной Который там силой. же на месте сидит да. в этом спринклюзе. То есть Блуми Мини Майкл знает, что он делает. Он не идет воеву или в нью Он не идет а, воеву, а разговаривает с этим быдло, которое там в Руралере, встречаться там тысячу раз рук пожимать. Это не царское дело для этого пигмея. Это нет. Вот он приехал, открыл офисы там, там, там. И там его ловкие люди будут засылать бабки туда туда туда вот демократическую партию он купил с потрохами те резко вдруг поменяли а, требования для участия в дебатах до этого всех отшили никому не позволили мишка заслал туда денег все поменяли условия мишка теперь имеет право принимать участие в дебатах да. вот а, такая скурвившаяся продажная демократическая партия речь не идет о выборе людей которые голосуют никто на них внимание не обращает плевать они на вас хотели нет они там делают свои макли наводят свои делишки особенно аппарат демократической партии вы знаете что произошло в Аеве. это вообще это же уму непостижимо это же уму непостижимо а представляете что будет на генеральных выборах что они будут творить так что это к сожалению Кирпичик в строительство банановой республики заложил Барак Хусейнович Обама, я предупреждал это еще 10 лет назад, что, послушайте, он со своей политикой превращает нашу страну в банановую республику. И вот вам результат. Ну, собственно, фальсификация выборов — это старая добрая традиция демократов еще с 60-х годов, еще когда Дейли отец был, еще когда Кеннеди выбирали, сакраментальная фраза, когда ему спросили, а сколько там будет проголосует он говорит, а сколько нужно, столько и проголосует Вот с тех пор они и занимаются этим. Интересно то, что а, а, мерзость абсолютная. И ты знаешь, а после того как а, Нэнси Пелоси бросила вызов, этот вообще, по-моему, вызов всей Америки, а после того как она а, порвала вот этот вот спич, а, ты знаешь, я беседовал с а, несколькими демократами, избирателями-демократами, которые всегда голосовали за демократов, а, вот, в реальном мире, с другой стороны, чувствуют себя чувствуют себя иначе. Оказывается, что а, очень многие из них думают, что а, все-таки в Конгрессе нужно было вставать и хлопать за все хорошее, что происход происходит в США, а не, как говорится, сидеть с надутыми губами, в этом конгрессе, слушать речь, вообще непонятно, зачем они туда пришли, потому что такое впечатление, как, помнишь, гнали людей на первомайские демонстрации, говорили, надо идти, вот так Пелоси сказала, надо идти, вот они пришли и сидели, и переговаривались, а кто-то там вообще уснул, я, кстати, сфотографировал, буквально вот с экрана телевизора поставил, вот так оказывается, что... Очень многие демократы пересмотрели вот свою позицию, свои взгляды вот после всего происходящего, после вот этого вот цирка с импичментом, после речи Трампа и вообще отношения Пелоси ко всему этому. И вот один мне сказал прямо, говорит, я демократ, но я не буду голосовать в этот раз за демократов. Вот. Они просто думают, что это возмутительно, что они сидели там, когда действительно все хорошие вещи происходят вот у нас в стране. И если вы так любите нашу страну, то, наверное, уже надо все-таки засунуть себе куда-то подальше вот это свое отношение личное к Трампу, если вы уж такие Трампа ненавистники и посмотреть вообще, что происходит с этой страной. Они вообще считают, что то, что она сделает это возмутительно. И э, вот один, допустим, человек, с которым я разговаривал, он вообще был настолько за Хиллари. И вот когда происходила вся эта э, предвыборная кампания, э, может, он всего этого, всего еще не знал и не читал, достаточно не видел. Но он мне говорит, я вообще уже после того, как Трампа выбрали, э, сколько э, гады, сколько... Вообще грязи я прочитал о ней и говорит, что меня очень насторожило, что когда президент был инаугурирован, с первого дня начали кричать импичмент. Говорит, вот это меня насторожило. Но этот человек, он действительно такой, знаешь, демократ до мозга кости, правильный демократ, как говорится. Вот. А другая женщина, с которой я беседовал, то она вообще сказала, что мой, она, она сказала, мой президент, мой президент, она сказала, мне так грязануло слух. Я говорю, как ты сказала? Она говорит, my president, что он выступил с речью обо всем великом и хорошем, что происходит в стране. Вот, и, конечно же, вот то, что были они одеты во все белое, вот как, как Димаш какой-то они. Устроили, то все равно это, это очень тоже повлияло вот, на мои взгляды. И я теперь, наверное, тоже буду голосовать не за Трампа, а против них. Потому что, если ты помнишь, очень, очень многие же голосовали в 2016 году за Хиллари, только потому что они против Трампа, не хотели Трампа. Так вот она сказала, я буду за него голосовать, потому что я против них. Ну и хорошо, а нам это только и надо. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я, я с вами полностью согласен со всем, что вы сказали, но я не верю, что демократы будут голосовать за Трампа. Независимые будут демократы ни то что. А, я хочу вернуться а, к вопросу, вы говорили о, о, о кандидатах демократов. Вы знаете, мне кажется, что все равно Блумберг а, единственный там ну, а, из всех более-менее... А, ну, вменяемый, вменяемый человек. Хотя бы, хотя бы, я уверен точно, что даже если он выиграет, он не угробит эту страну. Да, я, я очень хочу, чтобы был Трамп. Но э, один из всех. Вы ну, знаете, это, вы это. абсолютно правы. И я с вами согласен вот в каком плане. Он не участвовал во всех этих дебатах, когда мы слышали от вот этих вот претендентов на место на нас на кресло президента когда мы слышали от них отношение к медицинскому покрытию людей к закрытым границам построению стены и войнам которые ведут ша мы не знаем его мысли поэтому было бы очень интересно послушать как он об этом будет отзываться у нас есть звонок еще добрый день вы в эфире алло Последнюю секунду. Перезвоните, пожалуйста, мы примем ваш звонок обязательно. Да, так вот было бы интересно послушать, вот как бы он э, дебатировал, есть звонок, да? Добрый день, мы вас слушаем. я, конечно, извиняюсь, но я не могу согласиться, что Майкл Бумберг вообще вменяемый. Значит, он, вот стоп. чем он известен? Тем, что он хотел решать, лично решать, как размер... Какой должен быть размер напитка, в да, э, да. чашки, в которой можно наливать да, ну, совершенно... не, ну, т, ну Меняемый человек из правительства просто не, не думает об этом. У него есть более важные дела, чем 32 унции. Можно, а 64 нельзя. Ну и тёлки-палки. Дальше. Чем он еще известен? Тем, что он хочет забрать у всех оружие. Он это называет «common sense». Measures, но по-настоящему это забрать у всех ангел. Да, да, да. Третье, чем он сейчас бегает и бьет тебя в грудь, ах, ах, ах, я был такой нехороший, я боролся с преступностью, и я делал вот этот штаб и фриск, и ах, ах, ах, от этого пострадали в основном меньшинства. Он сейчас это говорит, мне это делать не надо, я был неправ, я каюсь, посыпаю себе голову пеплом и шлаком. Я не могу согласиться, что это вменяемый человек. Он, может быть, был вменяемый в свой первый срок мэра, может быть, второй, не знаю. Но третий срок он превратился в вот, вот такой big government many state. Да, вы абсолютно что это я не могу согласиться. За, вот Спасибо, я Кстати, вы, вы а, сказали по поводу национальных меньшинств. Вот я, я думаю, что Голоса вот этих национальных меньшинств, я имею в виду чернокожие э, населения и латинос, я думаю, голоса их он потерял навсегда. Мы все помним скандалы, в котором он был э, вовлечен вот тогда, когда он был мэром, и вы абсолютно правильно сказали, что к твоему третьему сроку он уже полностью потерял... Э, популярность у своих граждан Нью-Йорка, потому что, ну, наверное, у каждого из нас кто-то... Это же он запретил солонки на столах, да. в ресторанах, живет... соль, белая смерть. Кто-то живет у нас в Нью-Йорке, то ли друзья, то ли родственники, у нас очень много там друзей, и я всегда с ними, когда разговаривал, всегда задавал вопрос, как там, ну что там, как вы мэром довольны. Значит, поначалу все говорили, что все хорошо, замечательно, потом, конечно, мнение поменялось. А, потеряли звонок. Пожалуйста, перезвоните, обязательно ответим. Ну что, мы должны прерваться, нет? Или еще есть пару минут? Давай, Давай примем звонок. Добрый день. Добрый день. Алло? Алло не звоните, звоню еще раз. Да, пожалуйста. Я полностью согласен с предыдущим оратором. Я когда я сказал, что я считал, что он узнаваемый, я полностью с ним согласился. Но тогда скажите мне, а кто же? тоже из демократов, но ну, ну хоть кто-то вменяемый Есть не, или нет нет или все? нет ну, нет. Не уроды все. Нет, ну, нет среди них среди этой а, когорты нет вменяемых людей. я вам скажу, если бы из них кто-то во время дебатов сказал, что я поддерживаю то, что границы должны быть а, на замке, я поддерживаю то, что медицина должна быть доступна для всех, а не такая, как сейчас, когда окей, вот эти окей еще вопрос, а клабушар вот это клабушар Женщина, что вы про нее скажете? Ну, абсолютно, то а самое. абсолютно то же самое. То же самое. Но самое. просто вариан... вариации на тему здравоохранения. Это не полностью социальная медицина, а это вот. Чуть -чуть, У меня единственное был а такой. Все остальное все остальное тоже. Между самое. прочим такой был немножко, знаешь, этот луч надежды в темном царстве, когда э, говорила э, от Гаваев женщина. Боже, как я за всеми забываю габарда да. Единственное, что она тоже там, в принципе, на Трампа несла кое-что, но она с очень многим была не согласна. и я помню, как она на Камелу хэрис там нападала. То есть, по-моему, она была наиболее вменяемой всех остальных, но у нее тоже свои тараканы в голове. Спасибо за ног. но Спасибо. Не было среди них вменяемых никогда. А в, в эту вот в эти в этой гонке нет ни одного вменяемого человека. Те, которые были, более-менее там. А губернаторы штата один, ну, в общем, те сразу же соскочили, ну, вот потому что партия сдвинулась настолько влево, влево что, кошмар, что, да. уже, что уже многие считают, что, оказывается, Байден, этот человек вменяемый и, как бы, центрист, или Майкл Брун, Блумберг тоже вменяемый центрист, они теперь будто чиджа. Называют центристом, mm -hmm. вменяемым. Да какой он вменяемый? Вы внимательно да, посмотрите, послушайте, что он говорит. А, кстати, Это на, на фоне просто того, что партия совсем с катушек слетела, мы теперь уже э, вот эти э, вещи такие аномальные вы, начинаем воспринимать как более-менее да, вменяемые. Более так что нет, среди этих кандидатов нет ни одной вменяемой фигуры. И не может mm -hmm. быть, и не может быть опириот. А кстати, вот еще один кандидат, это сена, бывший сенатор Джо Уолш, он принял решение отказаться от гонки, вот, набрал всего лишь 1% поддержки а, а, однопартийцев. Он, по-моему, он недавно был в Вайве, да? Да, в Ваеве он набрал а, один, всего лишь 1%. Так что он тоже, тоже решил, что ему не светит, как говорится Волшебный да. на всю голову парень да. Вдруг его переклинил, ну, он как бы в какой-то момент его переклинил И да. почувствовал, что он стал неводом То есть Может, после что? его ухода из президентской гонки значит, Единственный соперник Трампа среди республиканцев Остается бывший губернатор Массачусетса, это Билл Уэрт Да, пусть остается, Билл, он да. так и останется Так и останется, да а, Друзья мои, мы примем обязательно все звонки Но буквально через, через несколько минут после небольшой рекламной паузы Возвращаемся в программу. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Ну, и с импичментом как бы было все понятно, все решено. А Дмитрий Рамнев, вдруг из расиста, жены ненавистника, как его в свое время окрашивала либеральная пресса, превратился в героя. И э, все новотрамперы называют его теперь единственным честным, порядочным человеком в республиканской партии, хотя его советник сказал, что единственное, что движет им, это зависть и злоба, потому что он не может простить Трампу его успех. И не может простить Трампа, он очень рассчитывал получить место министра иностранных дел э, и, так сказать, прокатился. Но при этом не забыл обратиться к Трампу, когда участвовал в гонке за место сенатора Юте, чтобы mm -hmm. Трамп его поддержал. А тут просто, понимаешь, демократам, при том, что они точно знали, что м, никакого никогда не добьются большинства, тем более квалифицированного большинства в Сенате, но для них было очень важно. Мне интересно, а, а, этот, он получил кэшем от Шумера за то, что он проголосовал mm -hmm. за да. Трампа. За, против Трампа. Я имею в виду Ромни. Потому что для демократов было, было очень важно а, кто-то из них был Что да. это двухпартийное голосование. Да. Обе партии осудили Трампа. Ну вот, собственно, вот этого они добились. Мне интересно, сколько это стоило. И насколько богаче стал а, Рад Ромни. Слушаем вас здравствуйте Сергей. это евгений здравствуйте евгений. Э, я могу сказать пару слов по меняемости блудинг скажите понимаете этот человек как говорится при мне при моих друзьях э, руководил нью-йорком вот и когда говорят что он неплохой хозяйстве это негодяй прежде всего почему потому что когда он сменил Джулиани весь город умолял остаться на третий срок. И он бы его оставили, но он перед этим принял, сам настоялся, приняли закон, что не больше двух сроков. Блумберг же, наоборот, заставил легистратуру города, чтобы она пошла на его условия всякими подкупами, и он себе сделал третий срок. Купи. И выиграл на этот третий срок у э, простого там... Э, афроамериканца, ну, журналиста он или кто он там, факт, что тот нищий был без денег, он получил 90 миллионов ради того, чтобы на это негодяй. И все, что well. он перевернул весь Нью-Йорк, перелопатил его, переломал. Ой, Шон, не дай бог. То есть вам это What сказали İslam? друзья, которые живут у вас в Нью-Йорке, правильно? Я вот yeah, то. То, о чем я говорил, что у кого-то из нас кто-то живет в Нью-Йорке, то ли друзья, то ли родственники. И мы информацию черпали не из газет и журналов, а именно, вот из, как говорится, из первых уст из от людей, которые там живут Если и сталкивались мы, мы, мы не с этим негодяем день, каждый я... день. Ну, я каждый день, я каждый день, каждый день. 26 лет ездил на лимузине по Нью-Йорку, я видел, как он уничтожил город. Да, там, кстати, О, еще какой-то он принял закон относительно владельцев, э, вот, лайсенсов такси, лимузинов. Я помню, потому, почему? Потому что э, один из наших друзей, живущих в Нью-Йорке, у него были лай лайсенсы вот эти, вот, как там в Нью-Йорке, car сервис здесь какой-то. медали. А, ну, на такси у них медали, а car service так... это просто лайсы без Ну, медали. что такое, да, так он ввел какие-то ограничения, то ли налоги, я не помню, это было там сколько лет назад, что там просто люди выли от, вот, это, вот этих вот рамок, в которых а, он заключил а, людей. А, кстати, спасибо. вот ты, мы говорили про кандидатов. Есть звонок, да? Давай. Да, спасибо большое. Добрый день, да, добрый день. В отношении Блумберга я думаю, что все американцы и непосредственно нью-йоркцы хорошо помнят, что после гибели близнецов были идеи определенных группировок построить да. на этом месте мечеть. Да, да. И Блумберг поддержал, да. негодяй первой степени. Ему не видать никакого поста президента, это 100%. Да, спасибо за ваш звонок, да. Хорошо, что вы напомнили об этом. Это действительно был очень громкий скандал. Еще раз. Еще раз. Попробую внести я. Вот как я это вижу. Значит, ни о каком о президентском кресле демократы не мечтают. Они понимают, что э, куча дебилов, которые сейчас рануются, это бесполезно. И они не займут ни этого места, да? Ну, ну, действительно, это целая куча дебилов, самых настоящих, с их программами революционными и так далее. Но а, что касается Блумберга, ну вот мы выслушали, люди знают ему цену, э, понятно, что куча денег, он купит местных э, политиков в Иллинойсе, там в нью-йорке еще где-то но не видать ему там где будут генеральные выборы не видать ему президентского кресла как своих ушей но он пообещал потратить миллиард долларов угу. независимо от того будет он номинирован Я или меня, нет да. задача главная задача демократов на сегодняшний день это попытаться получить большинство в сенате да. Вы посмотри на сегодняшний день да, если бы а было Трамп, На бы сегодняшний там, потом... день Трамп назначил И были утверждены Сенатом 191 федеральный судья, судья. Для демократов это смерть Потому что Два судьи Верховного суда. Подожди, Гинзбург да, он на подходе там На уже... очереди Гинзбург Бреер, да. еще одно как минимум, а то и два места за четыре срока, за четыре года. Для них это смерть, потому что эти бредовые идеи, с которыми они выступают, не находят отклика а в душах сердцах и в мозгах нормальных американцев. Я понимаю ново трампера им без разницы, лишь бы скинуть Трампа. Я понимаю там тех, кто а, крутился вокруг Мадам, в пенсию лизал ей во все места. Для них это личная катастрофа и, и так далее. Но п -п -п, понимаешь, поэтому. Блумберг пообещал потратить миллиард, он будет поддерживать всех кандидатов, он, он уже 300 миллионов потратил на рекламу, а реклама на самом деле направлена, про, это такая антитрамповская реклама. А, и если он будет поддерживать кандидатов в Сенат, вот это на что они, на что они рассчитывают, и я надеюсь, чего не произойдет. Я надеюсь, что демократы потеряют, я не уверен в этом, но надеюсь, что потеряют э, большинство в Конгрессе, потому что поведение демократов ну, просто просто ниже некуда. Ты посмотри, после того как импичмент провалился, Недлеру задают вопрос, а вы что, а как? Они там уже ведут разговоры, уже даже на заседании Конгресса разговаривают о том, что мы будем продолжать, мы будем пытаться. То есть все, чем будут заниматься эти уроды, эти пингвины, эти карандаши, это будут вот заниматься этой ерундой. Кому, кому это интересно, для кого это что, они, что это дает обычному среднему американцу Посмотрите на статистику Посмотрите Вы... сколько денег потрачено было за вот это да. время Теперь смотри, значит закончился импичмент Процесс импичмента а, Трамп выступил с речью И вот в течение двух дней сейчас обсуждают то Как Нэнси Пелоси порвала вот этот вот документ Вот пройдет еще день-два, об этом забудут ну, надо же о чем-то говорить. То есть, опять э, какой-то выплывет скандал. Опять они что-то... Вот на... да? все, все, все, чем они будут То заниматься. То есть, их цель. Цель вот это заниматься. Это вот этим. Цель, Доб... Это их смысл жизни. Добрый да, день, да. вы в эфире, мы вас да, слушаем. Добрый день. Хорошая новость. Сто фантазера да, уволили. я только хотел об этом да, сказать. Да, да, кстати, да, Спасибо большое. Спасибо, что напомнили. Алекс Уиндман, предполковник, Экс... герой войны. А, орденоносец а, который а, сказать, слил информацию своему друге чемарел ну как бы называю мы не знаем кому он слил информацию официально до сих пор а, адам шиф не знает да. цель верховного суд Мы его знаем как вылог не, не знает да. а, который алекс винман который слил информацию а, этому весел который побежал к а, адаму шифу Шефу, да. и они там все это подкорректировали скорректировали написали а, Прежде чем он подал эту жалобу, написали эту жалобу, но прежде чем он подал инспектор, генеральный инспектор разведсообщества, поменял правила заполнения аппликейшн и так далее. Ну, в общем, такой заговор тонкий, продуманный и все. Ну и вот сегодня его под белые ручки к ядрению матери из Белого дома выпроводили. И, и несмотря на то, что он герой, за это я, э, так сказать, отдаю должное. Человек был, как бы то ни было. Человек был, служил в армии достойно служил, получил ранение, но после того, как Слушай, он занялся... Макин тоже служил, сколько вредов он принял. После того, как он занялся вот этой политической карьерой да. или бюрократической карьерой, а вот эта часть его жизни вызывает вопросы у меня. Не знаю, при, при всем моем уважении к его форме, так сказать, но то, что он делал, он делал не в интересах страны абсолютно, в интересах определенной группы, определенной партии с определенной целью. Так вот, сегодня его вывели под белые ручки. Мы говорим... звонок. Звонки, да, давай да. Примем. Добрый день, мы в эфире. Хорош. Слушаем вас. Алло? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я включил радио, слушал немножко. В том числе и ваши вопросы. И все, что я хотел сказать, сказали, сказали люди, которые меня опередили. Конечно, Блумберг, негодяй. Причем это же видно по его поведению. Он же прекрасно понимает. Он, он человек, который знает бизнес, он прекрасно понимает, что все это будет на, на, на, на разложении Соединенных Штатов, но ему хочется очень быть президентом. И это его последний шанс. И он готов сделать все. Может... Понятно. Может быть, он даже болт на подкупил. Я думаю, что он прекрасно понимает, что президентом ему не быть. Он преследует он, другие он цели. Хочет. То, что хочет. он негодяй. Он ну да за свои а, деньги он может он, попробовать. Он возможно, и болт на подкупил. Понятно. А, спасибо. Спасибо. Значит, ты говорил, что, что, что я могу ответить а, на, по поводу того, что хочет. Сам себе хочу, сам себе обойдешься. Да. А, ты говорил о кандидатах а, и. А... Их. У нас масса звонков. Еще звонок. Ай-яй-яй. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, господа. Спасибо за программу. Добрый. Скажите, пожалуйста, Сергей, вы слыхали, наверное, сегодня-то или вчера это было, что э, республиканцы заявляют, что если они выиграют Конгресс в этом году, то они постараются этот импичмент, который был сделан... Э, кон, э, да, как, э, да, экспансион как да. это возможно и это, это по конституции возможно и это когда то было раньше такого но это было прекрасно конечно для этого нужно сначала выиграть конгресс но это было замечательно и еще я хочу добавить то что вы говорили в самом начале я слушаюе рано утром ф э, они показывали cspn и звонят люди причем по голосу это явно афроамериканцы говорят что они совершенно в шоке от того, как себя вела Пелоси, и они за, за демографическую партию больше голосовать не будут. Потому что это, в принципе, реально, и это может быть, но главное не почивать на лаврах. Но если бы они конгресс выиграли, это было бы замечательно. Это было бы замечательно. Абсолютно. Спасибо, ребята. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Да, действительно, разговор об этом звонок. был. Да, звонок. Добрый, Добрый день, мы в эфире. Слава. Слушаем вас. А, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. Я хотел поделиться с вами, что есть достойный кандидат у демократов. Это Талси Габбард. И я вам предложил одну уже рубашку, которую надо печатать Сергей Яхуньюс. Теперь есть другая рубашка. Вот. Талси Гиббард ⁇ красавица, спортсменка и, согласно Клинтонам, комсомолка. Да. Да, Спасибо. мы говорили про Габор. Да. Она... Я, я говорю, что из всех она Значит, мне да. больше всего она... нравилась. Она, но... возможно, вам нравилась, но э, девушка страдает антисемитизмом да. в значительной да. степени, поэтому для меня она не кандидат. То есть при всем, при том, что она доставила нам несколько приятных минут, когда она схлестнулась с, а, с хэрис. Камалой хэрис когда она ответила Хиллари Клинтон, когда та ее обвинила в том, что она является папитом Путина и так далее. Эти моменты приятны на слух, но как кандидат в президенты, она для меня а, такая же, как Бутиджич, как Сандерс, который, кстати, опережает, а, в, похоже, в нью он победит. Старикашка Джо занял четвертое место на Ваеве, и что позволило мне сделать реплику на Фейсбуке, что похоже, что Квит про Джо благополучно закончил свою избирательную кампанию. Я не имел в виду, я хочу пояснить, я не имел в виду, что он тут же бросит и перестанет. Нет, он будет барахтаться, будет ползти, крести, но, uh, может, так сказать, его шансы на а номинацию резко и резко упали практически до нуля. Я это имел в виду. Добрый день. Добрый день. Добрый. Еще Добрый. одна хорошая новость про э, Нэнси Пелоси. Сейчас все Сан-Франциско кипит. Что, неужели? Требуют... Неужели? А? неужели? Да, хотят ее скинуть, потому да. что она наплевала на свой дистрик и только занималась импичментом. Так что... Это правильно. Спасибо. на Наинси Пилосик, кроме того, она еще в одной проблеме. Я уже говорил об этом, что она, кроме всего, кроме того, что она повела себя абсолютно мерзко, то есть проявила неуважение не только к президенту, проявила неуважение к тем гостям, которых а, пригласил У -у -у. президент, проявила неуважение к традициям, проявила неуважение к Конституции, в конце концов. Потому что Конституция, я, я еще раз напомню. Вот такое публичное обращение к Конгрессу не является конституционной нормой, это традиция, а вот передача э, речи, послание Конгрессу это конституционная норма, это обязанность uh -huh. президента. И в данном случае этот документ э, является собственностью Конгресса, и он uh -huh. должен храниться в архиве. Да. И нэнси Пилоси, я уже называла, ну, потому что она посчитала то что достаточно копию которую пенсу передали нет а, если это оригинальная копия с подписью президента то она нарушила закон и как я уже говорил там в законе написано что uh -huh. наказание до 2000 долларов штраф или до трех лет лишения свободы и кстати я к... думаю ни первое, ни конгрессмен... не первое не конгрессмен. Ну, во всяком случае конгрессмен ä, Мэтт гейтс подал э, жалобу в э, комитет до да. этики. но ну, понимаю, что если там большинство принадлежит демократам, да. это люди не то, что э, там говорить об этике, а это люди, э, которые элементарной совести не имеют. Да. Добрый, Добрый день. день. Здравствуйте. Здравствуйте. Мишеньку хочу последний вам на положить. Вот, я видел все это выступление и хронометраж полный. Такое ощущение, что там уже, уже серьезные возрастные изменения. Ну не так будет. оно и есть. Серьезные люди по 2 которые а по восемьдесят. 80... А я тоже не говорю, тоже серьезные. Но, но здесь это явно было видно. Да. А, спасибо. Здесь... К, сожалению, я, к сожалению, я хотел очень очень хотел остановиться вот на чем, когда мы говорим про кандидатов в президенты, значит компания Пита Будиджича, она опубликовала ролик его выступление там в Значит, где он выступал, боже, не помню где. но ну, не важно. Короче, значит, этот ролик, где он выступал, он сопровождался аплодисментами, которые наложили как бы сзади на второй план. Это Он говорил о том, что будущее поколение значит, будет жить с большими проблемами финансовыми, и его задача навести мост между нынешним поколением и будущим. Вот, и раздались вот эти бурные аплодисменты. Потом уже показали ролик, вот оригинальный ролик, где никаких аплодисментов не было. То есть вот на что идет. Вот эти вот СМИ левые, чтобы вот так преподнести своих кандидатов. Вот это был очень интересный момент. Давайте попробуем. Да. Добрый день, вы в эфире. Алло, извините, пожалуйста, вам да -да. вопрос. А вот то, что Трамп не пожал ей руку, она протянула ему руку, а он отвернулся. Мне кажется, она из-за этого же порвала документы. А это как-то обсуждается или нет ну конечно, ну, конечно обсуждается. обсуждается Ну тут да. много вариантов они говорят ну, что он это сделал правильно и я приветствую это. 100%. мы, мы да. на самом деле на сегодняшний день не знаем, поступил ли он это сделал умышленно или, или нет или... он мог да потому что идут разговоры о том что он просто мог не заметить это ведь он же то руки пенсу тоже не подал, да, подал то есть принял... он так подошел вручил нет, там а по... нет, нет, пожал, нет, нет, нет, нет, посмотрите это. еще раз Хронологию, я уверен, что есть где-то это абсолютно видео, он нет, не пожал нет. Поэтому, когда она ему протянула руку, он уже как бы отворачивался от нее И вполне мог не увидеть, но, он тем не, не менее, увидеть, это не значит не исключаю того, А мог даже, он... да, и не подать, послушать. но это не значит, что нужно это. рвать документ. Человек, который пытается приговорить тебя к смертной казни да. А мы на самом деле подразумеваем, что в политическом плане это смертная казнь он вполне мог, так сказать, демонстративно сделать это. Так что поживем, увидим. Ну, собственно, это не имеет значения большого. Добрый день. Во всяком случае, Добрый день. она сколыхнулась, когда она увидела, что сделала. Да, очень многие демократы против. Да, добрый день, мы вас слушаем. Добрый день, да, меня зовут Александр, я из Коннектика, Мне очень нравится ваша передача, я ее слушаю. Но я хочу внести еще пару моих, Значит, при Блумберге, в Нью-Йорке, Значит, пытались построить не построить а отремонтировать каток а это известное место в Нью-Йорке и значит три года в принципе ушло на это и который в Централ 80%. парк находится который... совершенно верно да да да да, да, да. знаю этот да, да, да и вот Трамп после трех лет и кучи денег которые не потратили так Трамп а, предложил Блумбергу, что он отремонтирует и все сделает только значит оборудование и материал он должен оплатить, а работа вся, значит, он возьмет на себя со своего кармана. В течение шести месяцев Трамп восстановил каток, отремонтировал здание вокруг на платье, потому что здание там э, сыпалась штукатурка, в общем, там были опасные очень места в э, дождях, э, чтобы ходить. Ага. И э, все восстановил за 6 месяцев, все поставил. Самое интересное, что все об этом знают, но нигде это, ни в каких э, э, газетах, нигде это э, не говорилось. Ну, люди просто говорят, знают, что Трамп вот за 6 месяцев восстановил со своего кармана, как говорится, все сделал. Каток прекрасный сейчас, это э, чудесное место в Нью-Йорке, посещаемое и туристами, и нью-йоркцами. Спасибо большое. Интересная информация. Спасибо и, и при этом лозунг Блумберга. — uh, he, да, he can get it done. А — При том, что да. один звонок Еще Добрый день, мы слушаем. А, Добрый день, я подключилась немножко поздно, я не знаю. А видели вы вчера карт, э, кадры, как э, Пелоси, это у нее план давно созревал. Вчера показывали кадры, э, как она эти бумажки надрывала да, да. Столом. Да, ага, да, да. да чего-то она вообще в течение все, всего вот выступления Трампа непонятно, она с, с кем-то разговаривала, знаешь, как сама с собой, какие-то кучи да, гримасы. Да, да, да. Но она Показали да. сверху просто, как она под стол бумажки ага. вставала, надрывала, чтобы можно было легко демонстративно порвать, чтобы ну, все видели. Старческий маразм начинается, наверное, у нее. Спасибо. Да. Там... Спасибо, спасибо большое. большое. К сожалению, времени больше не осталось. Друзья. Да? Олег, огромное спасибо. Да, спасибо вам, уважаемые радиослушатели. Выходные наступают. Отдыхайте, набирайте сил. И всего И вам до хорошего. До следующей встречи.